Всем-всем здравствуйте! Хочу оставить этот видеоотзыв о своем обучении в школе астрологии Лидии Бойко. Об этом незабываемом волшебном путешествии должны знать все. Меня зовут Вера, мне сорок пять лет, я живу в городе Санкт-Петербург, замужем, есть взрослая доченька. По образованию я логопед, педагог, дефектолог и психолог. О Школе Лидии я узнала от своей знакомой, с которой на тот момент я была знакома, наверное, неделю. И я считаю, что наша встреча с ней была не случайной, потому что случайностей в жизни не бывает. Я встретила свою знакомую именно в тот момент, когда особенно хотела раскрыть свой внутренний потенциал, узнать свои возможности, способности, и я считаю ее проводником в мир астрологии. Астрологии я начала увлекаться еще в школьные годы, но это был формат западной астрологии. Изучения западной астрологии мне было недостаточно, мне не хватало глубины, сакральности, и теперь я этому не удивляюсь, потому что по ведической астрологии я восходящий скорпион. Лидия провела мне первую индивидуальную консультацию, из которой я поняла, что мои возможности скрыты в восьмом доме. И у меня шел период Юпитера, который тоже находится в восьмом доме. Это тот самый период, когда человек начинает искать своего учителя и хочет получить мудрость через высшее знание. И в процессе обучения я поняла, что Лидия – это мой учитель, которого я искала, возможно, всю жизнь. Это невероятно талантливейший учитель, который может донести сложнейшую, глубокую информацию доступным языком. Это тот человек, который действительно несет свет. Я в восторге от формата обучения. Все последовательно, доступно, информативно. Очень понравился формат астропрактики, где Лидия дополняет наши рассуждения по нашим натальным картам, а также по картам наших родственников и даже клиентов. Эмоции от обучения я получила просто невероятнейшие. После каждого урока у меня были инсайты, я отвечала себе на многие вопросы, на которые не могла ответить долгое время. Я уже закончила второй модуль обучения, и уже после первого модуля я себе ответила на вопросы про отношения, про сферы деятельности, про свои таланты, про свои возможности. И моя жизнь уже не будет прежней, потому что мое сознание кардинально изменилось после этого обучения. И один вопрос в голове стоит, почему я этого не начала изучать раньше? Знания, которые дает Лидия на своих уроках, необходимы любому человеку. Ведь каждый человек хочет обрести гармонию в свою внутреннюю, гармонию с другими людьми. А также каждому необходимо изучить и понять свои возможности. Если нужно, то и соломку подстелить, когда это нужно. Ну а я на этом этапе не останавливаюсь, и иду на третий модуль обучения. Чего и вам желаю? Уважаемая Лидия, дорогая, благодарю сердечно вас за такие уникальные знания. И желаю процветания вашей школе и благодарных, просветленных учеников. А всем остальным я желаю волшебного сказочного путешествия в мир астрологии Джотиш. Ведь сейчас в наше непростое время. Это просто необходимо. Всех благодарю за внимание. До свидания.